Я, наверное, начну сначала с впечатлений со своих, потому что подготовка этого дня, она всегда волнительна, она трепетно, но сегодня с утра самого замечательное, потрясающее настроение, атмосфера праздника. И Нижневартовцам это удалось сделать, а это заряд для строителей всего округа. Мы будем проводить такие дни... В разных муниципальных образованиях образовала вот такую связь Строителей это В различных городах Мы на самом деле делаем одно дело И эта профессия Объединяет людей Объединяет людей всех специальностей И каждый наверное в жизни Ощущается немножко строителем Потому что строит свою семью Строит дом себе Поэтому такой всенародный праздник Мы смогли заложить несколько традиций на будущее. И это действительно будет уже мероприятие окружного уровня. Это посвящение профессии строителя. Когда молодые специалисты, которые работают от года до трех, и предприятия за их заслуги уже на этом периоде, за их тягу к этой профессии, номинируют их на на такую процедуру посвящения. Плюс появился гимн строителей ЮГИ. Это очень тоже было тепло и очень по-доброму. Это сделано на самом деле для ветеранов, для работников той профессии. Это тоже традиция. Появился слоган, который мы тоже все вместе, всенародно выбрали, проголосовали. Появляются хэштеги. И вот такие новые вроде инструменты, они будут создавать дополнительную а, притягательность для молодежи в профориентации. Это популяризация профессии строителя. Ну, помимо содержательной деловой части сегодня, которая была, мне очень понравился, вот, а, еще раз скажу, про атмосферу праздника, которая была задана а, работниками, специалистами, людьми, которые принимали в течение дня участие. Люди получили свои заслуженные награды, их почествовали, губернатора Владимировна Комарова, временный исполняющий губернатора Тимянской области Казан Викторович Мо. И вы знаете, у меня по завершению сегодняшнего дня вот, вспоминает а, слова, а, по-моему, это слова Конфуция, который сказал, что а, если ты занимаешься делом, которое любишь то ты свободен. Если ты любишь дело, которым занимаешься, то ты счастлив. Вот Мне кажется, строители Нижневартовска и свободны и счастливы. Поэтому с праздником всех спасибо вам за то, что в городе Нижневартовске на таком уровне проходит этот окружной торжественно-деловой день, посвященный Дню строительства. Спасибо.